Коллеги, я вас приветствую. Сегодня у нас пятая часть практического занятия по разработке калькулятора, которое, собственно говоря, напоминает простое консольное приложение. Оно взято специально для простоты, и мы на него наворачиваем всякие э, полезные штуки, которые можно будет потом использовать в настоящих приложениях. Я повторюсь, что это для разработчиков начального уровня. Я пытаюсь поговорить максимально просто о а максимально <свот>, сложных вещах, и э, я прошу от вас чтобы, в общем-то, наша беседа получилась более продуктивной. Итак, цели и задачи на сегодня. Я хочу сделать получение, собственно говоря, параметров из файла конфигурации. Раньше мы предполагали, что они будут из консольного приложения приходить, то есть из э, главного метода main аргументы, и на самом деле оказалось неудобным, и э, востребована получилась эта функция, будем ее сегодня делать. Также я хочу получить э, настройки через контейнер. Вы помните, что такое контейнер, для чего он нужен, если нет, посмотрите предыдущую серию. И э, так как неудобно каждый раз просто читайте из файла определенную информацию, э, сериализовать ее. Мы сделаем таким образом, чтобы... Ну, в смысле, сериализовать и десериализовать, поэтому мы сделаем, чтобы у нас приходил объект в нужный нам сервис, и мы будем пользоваться. Такой же принцип используется в ISP .Net Core приложениях, и я надеюсь, что вам будет понятно, как это работает. Дальше мы будем делать файл э, output сервис, который, собственно говоря, будет не только в консоль выводить и э, в месседжбокс, а еще и файл будет записывать данные. Я думаю, что это будет полезная фича. Ну и, собственно говоря, сделать еще возможность выводить одновременно во все э, сервисы, используя фабрику. Тоже покажу, как это делается. На самом деле все очень просто. Ну что, давайте, давайте приступать. Ну, перед тем, как приступить, наверное, напомню, что все-таки лучше подписаться на канал, поставить колокольчик, тогда вам будет уведомление о новых видео, а мне будет... Э, в продвижении канала какая-то помощь все переключаемся и давайте посмотрим visual studio друзья первым делом я должен сказать что я установил visual studio 2022 у меня это community edition и здесь в общем то нужно понимать что версия 17 называется 2022 и то что она теперь 64 битная это на самом деле дает некоторые плюсы теперь как бы больше памяти может она занимать ну, в общем, нужно иметь в виду, что вместе с Visual Studio 2022 ставится .NET, который называется 6.0, то есть версия поменялась. И надо, опять же, напомнить, что я начинал проект делать в версии, как вы понимаете, .NET 5.0, поэтому я его и оставлю делать, и все сборки, которые буду использовать, соответственно, я буду тоже, собственно говоря, ставить под эту версию, то есть .NET 5.0 так поехали дальше итак для начала у нас есть что, что мы за программу пишем если кратенько это простое консольное приложение которое принимает от пользователя два числа с дробной частью в том числе и выбирает пользователь операцию сложение умножение вычитания и после этого операция результат этой операции вводится в output сервис да, то есть на экран или куда там еще в месседж-бокс. Ну, то есть в консольное приложение, соответственно, или в месседж-бокс. И сегодня мы будем э, решать одну проблему, которая была озвучена в предыдущем видео. И суть э, сводится к тому, что мы параметр захардкодили а Мне бы хотелось, чтобы он был э, из э, файла настроек, чтобы можно было менять его в нужное мне время, там, при постановке э, да То есть, ну, в общем, э, я хочу это менять из... Э, сайт файла настроек и сейчас мы этим займемся итак первое что я хочу сказать есть уже готовые реализации например от Microsoft они cross-платформенные, используются и на консольном можно и на sp.net core и на web API и в WinForm и в WebForm и в общем где угодно они абстрагированы от конкретной реализации и поэтому я их буду использовать это на самом деле очень удобно чего собственно говоря, я вам рекомендую Итак, первым делом, что мне нужно сделать? Это создать файл, который будет у меня в формате JSON, который, собственно говоря, я и буду наполнять настройками. И давайте заведем app.settings.json. Uh, uh, теоретически вы можете назвать его как хотите, потому что имя файла указывается. Я назвал по образу и подобию, как это сделано в ISP.NET Core, чтобы, в общем-то, нарушать отчетности, так сказать. Итак, давайте создадим здесь default uh, out ну или, допустим, default сервис мы будем выбирать и, и, и название будет у нас консоль. То есть, вот такой вот пока простой файл, а теперь давайте попробуем установить сборки, вернее, и попробуем получать его информацию из этого вот файла, то есть дефолт сервис, консоль, чтобы у нас была. Первым делом нам нужно поставить сборки, которые реализуют, собственно говоря, эту конфигурацию. И, э, и здесь у меня есть э, Microsoft Configuration JSON. Э, смотрите, есть на самом деле сборка, которая называется просто Configuration без JSON. Это как бы базовая. А JSON это расширение того, чего она, собственно говоря, будет использовать. И надо сказать, что я буду, как я говорил, ставить именно для версии 5. И здесь в зависимостях есть уже configuration, то есть ее ставить не нужно, система сама ее подтянет. Я говорю, install. Ну, да, сборка установилась, и теперь, собственно говоря, можно как раз начинать э, реализовывать эту конфигурацию. Ну и давайте я так и назову. конфигу, Config Configuration. Ull Configuration Builder. Вот так вот я сделаю. Да. И, э, в общем-то, теперь мне осталось делать некоторые штуки. Это указать, э, какой json файл я буду использовать. Файл у меня называется appsetting.json. Нет, j-json и, соответственно, здесь мне нужно еще написать build, чтобы у меня как раз эта конфигурация построилась теоретически, у меня вот эта система будет искать при старте тот файл, который называется apt-settings.json в той же папке, где у меня запущено консольное приложение можно указать, соответственно, add um, u, так b, folder да? фолдер, нет, не помню, врать не буду, честно говоря, это configuration, так, где-то тут есть, эм, а вот, set Pass это где можно искать этот самый файл, ну, у меня консольное приложение, вы можете настроить его по-своему, я не буду это использовать, но имейте в виду, что такая возможность есть, и э, смотрите, раз у меня эта штука будет запускаться в том месте, где я запускаю экзешник, э, ну, в смысле, саму откомпилированную программу, то мне нужно сказать, чтобы она вот этот файл, система при компиляции тоже перекопировала из моего файла проекта в то место, где она будет э, собираться. Я поставлю copy if new, ну теоретически можно поставить always, always вернее, чтобы она всегда копировала измененный, то есть файл при старте. Сейчас у меня пока ничего происходить не будет, потому что у меня это configuration есть и для того чтобы к этому то есть мы создали э, объект который называется configuration и он знает где э, этот, э, взять для него этот обсет теперь нужно к нему обратиться теоретически это сделать очень просто можно написать ну, допустим value какой-нибудь и обратиться к этому файлу конфигурации вот таким вот образом э, смотрите все на самом деле очень просто работает вот здесь есть дефолт э, сервис то есть у меня э, я могу написать Default и сказать, что я хочу взять из конфигурации значение дефолта. Давайте я пока сделаю здесь вот breakpoint, запущу приложение. И вы видите, что у меня value, ну я во всяком случае надеюсь, имеет значение консоль. Вот, она прочитала из этого файла, все легко и просто, не нужно чего-то там изобретать, все конкретно и красиво. Другими словами, надо сказать, что в этом файле конфигурации в данном случае будут лежать настройки не только вашего приложения. Например, если вы будете использовать ASP.NET Core, то там будут настройки логирования, еще какие-то. То есть каждый из них настраивает определенную область большого-большого приложения. И э, вот этот вот App который я сделал, они, ну по большому счету, э, как бы тоже должны быть частью приложения и читаться с одного файла для того чтобы это сделать я немножко поступлю по-другому и добавлю здесь еще одну наверху абстракцию которую назову application давайте с большой буквы application settings и теперь у меня есть один большой раздел который называется application settings в котором есть application ну да конечно же я печатался я прошу в котором есть параметр называется default service console но таким образом, если я сейчас запущу приложение, оно не получит вот эту настройку, потому что она не найдет в этом файле. Для того, чтобы она ее нашла, я тоже скопирую, чтобы не промахнуться, поставлю вот сюда, нажму точка, и теперь система знает, что нужно найти раздел, который начинается с Application Settings, и взять у него вот это значение. Давайте запустим, проверим, что это действительно так работает. Нам нужно удостовериться, что файл создан правильно, и так Value по-прежнему консоль. Другими словами, у нас в этом файле, который называется AppSettings, могут быть и другие настройки, например, Login, или, да, или что-то типа этого, которое используется по умолчанию, например, core. Но Я пока этого не буду делать, нужно понимать, что нужно как бы абстрагироваться от настроек, и это будет самый простой вариант. Итак, настройку мы прочитали. Как же теперь ее использовать? Настройку дотянуть до... Ну, смотрите, здесь вот в данном варианте мы уже можем ее использовать и нет ничего проще, как вот этот value получить, э, собственно говоря, вот в этом месте. Но это не камильфо, как говорится, это не наши... Ну, в общем, это не наши методы, мы так делать не будем. Давайте вспомним, что у нас есть... Э, Output Service Factory, в который, собственно говоря, должны приходить все настройки, как я говорил в предыдущем видео, которые мы как-то должны, в общем-то, получать. То есть создавать их вот здесь в файле, а видеть их вот в этом вот сервисе. Что для этого нужно, на самом деле, тоже. И чего сложного в этом нету, нам нужно сериализовать их э, сначала. То есть, нет, давайте предположим изначально, что Upsettings это сериализованный файл, то есть какой-то объект, превращенный э, в строку. А нам его нужно здесь реализовать в объект, собственно говоря, в какой-то класс И я предполагаю, что нам нужно его создать Давайте его назовем ну по образу и подобию Смотрите, он у нас здесь называется, вот этот раздел Application Settings Ну, надо с таким же названием для простоты такой файл и создать Я прямо сейчас вот нажму Shift F2, создам, точка и теперь у нас уже есть файл, и, и теперь в нем нужно создать этот дефолт сервис. Собственно, э, это будет тоже очень просто. Это будет, ну, во-первых, это будет не так, это будет string, то есть стринговое значение, и в значение будет у него сервис. Я напишу, что он может быть null, наверное, да, потому что, ну, наверное, это нужно включить в проекте. Да, у меня в проекте это, видимо, не включено. Давайте включим это в проекте, использовать nullable и нажмем сохранить, что-то не хочет, давайте проверим так отвлекемся немножечко, был включен, а не подключается, потому что угу. что-то Visual Studio не может, ну вот опять очередной в проекте установлено, она его не видит, ну и фиг с ним Итак, у меня есть какой-то файл, который называется AppSettings, в котором записаны какие-то сериализованные данные, данные ApplicationSettings. И у меня есть реальный класс, который называется ApplicationSettings, вот он он, в котором эти значения нужно понимать. Теперь мне нужно сказать программе, то есть моему приложению, чтобы он вот эти вот настройки получил, собственно говоря, из этого файла и создал из них вот этот вот самый так называемый application ApplicationSettings, да, то есть файл настроен. Что для этого нужно сделать? Ну, для начала нужно установить э, еще несколько сборок. Давайте пока по одной пойдем. Для начала установим сборку, которая называется Microsoft. Я надеюсь, что она у меня есть, потому что я их часто уже использую. Microsoft. Не, не, не. Microsoft э, JSON. Options. Вот она. Что такое Microsoft? Ну вот медленно пока Visual Studio работает. Вот Options. И мне ее нужно установить и еще помимо этого нужно установить configuration extension то есть options это набор классов которые могут использоваться то есть для сериализации и десериализации параметров прокидывается но мне еще нужно configuration extension и как вы видите у них здесь есть зависимость где-то тут Configuration Binder, в общем, все это оно как бы в одном месте, я просто поставлю extension опять же напомню, что я использую пятую версию NetFramework, нажму Install ну, в противном случае шестая не установится, она скажет не та версия, в принципе, можете попробовать и теперь у меня получается, что э, сборка поставлена и мне нужно моей системе, ну, давайте пока закомментируем, указать, чтобы она использовала эти опции э, перед тем, как э, создать вот этот Builder Provider мне нужно еще донастроить мои сервисы и для этого нужно сказать, чтобы я использовал Options. Ну и не просто Options, а именно Application Settings. В общем, это такое некоторое такое расширение Application Settings. Вот. Но надо сказать, что это сейчас пока не сработает, потому что... Ну, давайте тогда после билда сделаем вот таким вот образом. Application... Давайте var напишем вот так. Options равно э, что у нас там? Service provider. get э, service. Вот ну, давайте так и напишем i.Option. Application settings. То есть, что я сделал? Я сказал системе включить вот эти опции, которые как бы реализованы на абстрактном уровне. И эти опции будут браться из файла application settings. Если я сейчас запущу приложение, у меня на самом деле мало что получится, потому что я конфигурацию создал, но я не привязал ее к опшенам. У меня сейчас application settings придет ко мне, так сказать, и он придет пустой. Ой, я, наверное, не там бряку поставил. Сейчас добежим до нее. В 10, в 10, в 10. Создали builder provider и посмотрите, Option у меня пришел в Option есть Value, и оно Application Settings но Value, Default э, Service, оно пустое то есть у меня нет связки моего Application Settings с моими Application Settings что для этого нужно сделать? да, это, конечно, нужно всего лишь доконфигурировать и для этого нужно сделать следующее Services э, Configure сервис с конфигура и здесь опять же нужно указать что я конфигурирую application settings а здесь мне единственное что у конфигура написал неправильно поэтому он обижается а здесь нужно указать что я хочу э, сделать paint или сейчас наверное ну, в общем простой вариант сделать в современной версии отдать сюда configuration опять же, смотрите, вот эта штука работать не будет потому что у меня configuration содержит э, настройки нескольких, э, собственно говоря, возможных частей настройки приложения логирование, application settings поэтому в данном варианте вот если бы у меня не было, то есть одна только настройка была как в самом начале, то вот этот бы вариант сработал. Она бы взяла весь вот этот файл App Settings и превратила бы в Application Settings. Но мне нужно взять только настройку, которая касательно секции Application Settings. Я ее скопирую, чтобы не промахнуться и сэкономить ваше время. И э, вот сюда я должен опустить э, так называемый... Так, где он? Get Service Provider? Нет, не здесь. Ой, где? Вот, Configuration вот сюда я пропихиваю Мне нужно сказать, из какой секции наполнить этот самый э, Application Settings И здесь на самом деле... А, ну да, можно сделать по-умному и не копировать название А вот так вот прям написать Application Settings Она сама возьмет и name подставит То есть, э, мало того создать файл, мало того создать объект Надо этот объект сконфигурировать, создать эти options и подключить Теперь я поставлю сразу бряку вот здесь, запущу эту штуку и мы увидим значение options э, будет заполнено вот пришел options да теперь я его могу посмотреть ой да вот он options вот он value и собственно говоря у дефолт сервиса есть название консоль то есть мы получили то что мы хотели что это дает это на самом деле э, вообще то ради чего мы практически начинали эту часть Так, для начала давайте уберем то, что нам здесь будет мешать. Вот это, чтобы тоже глаза не мозолило. И теперь, в общем-то, есть у нас такая штука, которая называется Output Service Factory, про который я говорил. Я сюда теперь могу сказать, что я хочу получить опшены, то есть настройки. Options. И это будет Application Settings. И Options вот так вот я сделаю. Ну, а здесь я сделаю вот такой вариант. Private. Uh, read ли я здесь уже хочу получить непосредственно application settings и назову его application ой, application settings не люблю сокращение, но это в общем-то неважно. И теперь этот application settings как раз наполню из options. Но мне, как вы помните, там есть value, которая, в общем-то, и вернет этот value, поэтому не нужно options целиком прокидывать. Мне теперь есть application settings. И теперь get э, console, get output service, я могу переконфигурировать и сказать, что он будет работать по другому прямо сейчас вот это и возьмем, так, давайте пока закомментируем, чтобы не ломался IntelliSense и нам теперь нужно вот из этих вот AppSettings э, не-не-не AppSettings не, взять значение сервиса ну, во-первых, э, давайте предположим, что оно не может быть null ну, ну, чтобы сократить время, я сделаю это вот таким вот способом то есть оно мне однозначно какое-то есть ну, теоретически нужно было бы сделать какой-нибудь нам и, в общем-то, выбирать или еще каким-то образом. Ну, я буду думать, что у меня идеальные пользователи, они всегда заносят значение, которое, в общем-то, правильно, не требует проверки, и консоль написана с большой буквы и все такое. И э, теперь я могу сделать следующее. Я могу сказать, чтобы моя система вернула output-сервис, давайте сделаем return, что она должна вернуть, value, но не просто value, потому что это строка ой, давайте этот уберем а сделать некоторый выбор из того, что я буду возвращать и выбор у меня состоит в следующем если у меня будет написано консоль тогда мне нужно вернуть, ну вы уже знаете, что здесь должно быть у меня здесь должна быть вот такая вот строчка то есть, если будет в ну тоже неплохо написано, консоля, э, вот, то у меня вернется непосредственно инстанс, который консоль output сервис. Если я захочу здесь сделать другую какую-нибудь, ну, например, э, что там у меня message box. Тогда мы должны вернуть здесь э, message box сервис. Ну, в общем-то, а если у меня вообще ничего не должно быть, тогда мы, ну то есть если будет ошибка или что-то там непонятно будет написано, то есть ни в одно из этих состояний не... Ну, теоретически я могу вернуть null, либо, э, допустим, э, какой-нибудь exception сказать, что там аргумент там wrong, oй, uh, new, аргумент null exception ну давайте пока так и оставим, ну террористически можно вернуть по умолчанию консольное приложение ой, это нужно убрать и в общем-то, чтобы это не ломалось тут уже как бы на ваше усмотрение у меня пусть будет exception, то есть если настройки неправильные, то и печатать мы ничего никуда не будем, ну и соответственно раз у меня здесь есть уже вот этот самый factory, здесь у меня есть метод, который где-то тут есть, вот он запрашивает output сервисы, здесь мы делаем выбор Значит, вот эта штука мне теперь по большому счету не нужна. И, соответственно, что у меня вот эта э, часть заработала, getargument, мне нужно получить аргум... этот, этот самый output service. И это тоже ничего сложного нету. Я здесь говорю, что у меня есть... Э, ну, давайте я вот здесь вот напишу. Надеюсь, что она подскажет потом, как он называется. Output э, Factory. И здесь я тоже также хочу написать output factory не люблю сокращения, и соответственно мой output сервис будет э, найдем этот output сервис как раз в этом factory factory get output сервис. ну в общем то э, теперь у меня output сервис будет браться на основании параметра который лежит в этом текстовом джейсоновском файле и сериализуется в этот объект и э, теоретически мы можем уже запускать итак, что у меня там написано консоли запускаем приложение и смотрим, что у нас все выводится в консоль вот консоль и мы здесь видим сообщение и пусть там будет умножить, плюс, неважно то есть вот все работает в консоль теперь берем app.setting.json и говорим э, message box сохраняем запускаем приложение то есть перекомпилировать мне его вот теоретически не нужно то есть если речь идет о том для чего это то вот один из, один из плюсов ну и как вы видите у меня уже есть э, сообщения я от них не могу избавиться мне теперь нужно ввести первое значение вот мне теперь нужно второе то есть работает как и предполагалось теперь еще нужно пирант ввести пусть будет разделить да, вот результат 21.5 в общем работает ну давайте наверное вот этот э, messagebox box service э, удалим э, потому что неохота тянуть с ним еще сборку которая идет в 10 зависимостях а, она не очень очевидна, возможно вы файл скачаете она не будет работать, поэтому давайте удалим output вот message box service и создадим другой ну чтобы опять же был выбор из чего э, делать э, вот у меня output service удалился где-то у меня есть еще ошибки да, вот здесь и мы вот эту штуку тоже отсюда уберем и к вопросу о том, как добавить новый сервис ну а добавить новый сервис на самом деле очень просто первое, что мне нужно сделать, это, собственно говоря, его создать и я назову его файл сервис. по образу и подобию, как у меня есть консоль также сделаю, чтобы он был наследником от... Кон... нет output, э, кто там, сервис base Visual Studio и компилятор заставляют меня имплементировать значения по умолчанию и здесь мне нужно единственное что сделать то есть реализовать этот метод output где уже, собственно говоря, у меня проверки как вы помните, на то, что у меня message не нул и все такое а, что я буду делать? я буду, наверное, выводить это в файл и э, ну, давайте сначала сделаем что нам нужен какой-нибудь э, private название файла ну, название файла мы менять не будем это будет константа это будет стринговое значение и вот так вот файл э, name Ну по простому да и пусть он называется какой-нибудь out э, put какой-нибудь текст ну, наверное что не знаю дальше мне нужно еще определиться э, куда этот файл писать и где его создавать? И для начала давайте определим var пас то есть э, путь, куда этот файл будет писаться. Я буду использовать э, комбинацию э, моего э, файла плюс э, текущая система. Это будет об domain карен domain base directory, то есть откуда выполняется система, и запятая, вторым параметром пойдет как раз, а, ну мне нужно название папки, давайте я ее тоже э, таким вот образом сделаю, папка у меня тоже меняться не будет, я его вот таким назову образом, folder name, пусть называется ну, знаете, пусть называется logs, наверное, вот так вот и таким образом получается, я должен склеить эти два параметра: им базовую директорию и folder name, куда будут писаться. И проверить, что этот путь существует. Если этот путь не существует, опять же, я воспользуюсь встроенной штукой, которая называется pass. Ой, pass говорю. Мне нужно директорию проверить, что она существует. Директории ну вернее, если она не exist. И э, тут уже будет путь э, до той директории э, абсолютной, который покажет, где будут храниться мои файлы. То Я скажу, что если его нету, тогда директории, create, ну и в общем-то, чтобы было понятно, где create, конечно же, нужно дать параметр. И таким образом у меня всегда будет folder. Дальше мне нужно, ну, для начала, наверное, теоретически, да, было бы неплохо сделать try catch. Эта конструкция перехватывает все исключения, которые могут возникнуть в процессе работы этого метода. Я оберну его на всякий случай. Ну, и это можно убрать. И здесь просто скажу throw, то есть она вызовет это исключение. Так, дальше что мне нужно? Мне нужно сказать, что э, мне нужно открыть файл, я скажу using. Можно использовать новую конструкцию, можно старую, var. Ну, давайте пока старую, потом покажу, как по-новому. var, допустим, файл. И мы хотим что сказать: мы хотим open write. Надо, надо понимать, что он открывает существующий файл или создает новый. И pass у меня как раз будет вот этот вот pass. Но это еще не весь пас. Мне нужно еще название файла сюда дописать, и поэтому я здесь тоже воспользуюсь пас-комбайн. Пас-комбайн. То есть мне нужно склеить не только тот пас, который проверял наличие папки, но еще и файл-name, чтобы у меня был уже полный путь. Собственно говоря, вот таким вот макаром это будет делаться. То есть я получаю файл, и теперь в этот файл смогу сказать write. Ну, в моем случае что там будет? Uh, line так open write а нет не так append давайте будем использовать современные конструкции append текста. Uh, принцип тот же самый только здесь уже можно написать line. Ой, функция <laughs> write line прошу прощения а также можно использовать и синхронную версию но ну, у нас она не синхронная будет писаться все как нужно ну и вот using предлагает мне использовать новую конструкцию, то есть declaration, без всяких скобок собственно все сводится к тому, что по, давайте вот так вот я вот здесь вот создаю using и вот эту конструкцию она имеет а disposable интерфейс реализацию. значит по выходу из этой скобки у меня ресурсы очистятся автоматически вот сейчас это очевидно а когда я буду использовать декларацию то есть декларативный подход, то вот это вот не очень очевидно, но понимаете, что это работает по такому же принципу. То есть ресурсы авто... очистится автоматически. Потому что мне вернется String в Writer, как вы видите, и он, ну давайте покажу. Он имеет реализацию интерфейса. Давайте cancel, нажму. Эй, эй, эй. Да, вот StringWriter, и он, э, TextWriter, дальше мы можем погулять по метаданным. Вот, iDisposable реализует интерфейс, который, в общем, на самом деле очень важный. Так, давайте теперь посмотрим, что мы сделали. Мы создали OutputService, который имеет реализацию iOutputService, соответственно, его нужно зарегистрировать в нашем контроллере, о, в смысле, контейнере, прошу обращения, и теперь у него есть название File output service и соответственно я теперь могу сказать а, вот здесь вот не message box а использовать файл и соответственно в самой фабрике мне нужно сказать что если у меня придет слово файл тогда мне нужно вернуть уже другой output service в общем то вот на этом все а, у меня готова реализация и как вы понимаете она может дополняться в я потом чуть дальше покажу интересные фишки, в том числе и динамические. Но э, э, вот, вот эта вот реализация, она не меняет моего кода. Я нигде ничего не изменил, кроме как в двух местах я создал этот файл непосредственно и зарегистрировал его. Больше мне делать ничего не нужно. Ну, хорошо, в настройках еще добавил. Теоретически мы сейчас это можем все запустить. Я надеюсь, что я все пути указал правильно. И э, если у меня файл запустился, то у меня на экран ничего не выведется. Все запишется в файл. Давайте напишем 1, 2, 3, 4, 5, Enter. Мы заведем... Ну, давайте теперь наоборот. Ну, пусть будет такое число. Теперь нужно сделать операцию, ну пусть будет сложение. Нажимаю Enter. И у меня программа отработала. И все закрылось. Я полагаю, что все это было записано в файл. И мы этот файл сейчас найдем. Он открывается вот здесь. Ой вот здесь так в папке bin в папке у нас был дебаг debug, debug. и здесь net5 и здесь папка logs появилась и здесь есть output файл ну и давайте его посмотрим вот он этот файл и вот в нем все есть то, собственно говоря, что все сообщения, которые выводились на экран, выбрать первое, второе число, оператор и результат, что я там нажимал, сложение, видимо, да, сложение. Ну, как вы понимаете, эта штука все работает, и у нас тут есть какие-то еще пустые, давайте их удалим. А теперь еще некоторая информация о том, что, собственно говоря, можно сделать. Безусловно, можно сделать свой собственный сериализатор, то есть какой-нибудь файл формат. У меня когда-то был MS Config, вот, собственно говоря, вы его видите, который а, делал как раз примерно то же самое. Там можно было выбрать какой XML. Это, это было на самом деле очень давно, даже вот в 2016 году. Потом я сделал немножко другую реализацию. Я про что? То есть на самом деле принцип вот этот вот, он работает на разных платформах, тогда он работал на sp.net э MVC, потом появился Core, мне пришлось переделать другой. Суть сводится к тому, что если правильно подходить к реализации определенной задачи, ну то есть, например, как это сделал Microsoft, они сделали такую конфигурацию, которая может быть работать на разных платформах, на консольном приложении, -Net Core, DAP pf, win приложении. В общем, я думаю, понятна тема, как это, собственно говоря, должно быть. Я э, не призываю списать свой собственный велосипед, потому что, конечно же, он будет супер, экстра, омега и э, квази э, современным и мощным, но надо уже как бы научиться пользоваться тем, что, собственно говоря, существует э, в реальном мире, чтобы не тратить время на то, чтобы писать то, что уже существует. Э, теперь еще некоторая такая штука, которая, э, я думаю, что вам будет на самом деле тоже интересно посмотреть, и сделать я хочу следующее. Давайте на секунду предположим, что у меня пришел злой заказчик и говорит, что я хочу их теперь печатать во все сервисы, которые они у меня есть. У меня есть Output Selection Factory, задача которого только выбирать, то есть делать непосредственно выборку и отдавать наружу только один Output сервис. И я теперь хочу сделать не Factory, а сервис, который который ну теоретически это не должен быть сервис потому что все сервисы в него будут инжектироваться и я думаю что это будет какой-нибудь output провайдер но это опять же моя сугубо личная точка зрения вы можете с ней не соглашаться и я объяснил в одном из э, предыдущих видео почему я так делаю э, я его назову output провайдер э, и э, создам его вот в папке провайдер соответственно и что он будет делать ну, в общем то я создам конструктор и закину в него все э, непосредственно output сервисы и потом каждый из них и э, номерабал то есть независимости от того сколько у них есть э, i output put сервис от сервисы соответственно и добавим правит то есть я получил их здесь все, и теперь у меня будет один метод, который будет public, который будет void, который будет называться print. И, э, в общем-то, мне нужно сюда опустить параметр, который называется message, имеет тип string. И э, я буду делать проверку, если у меня, э, ну давайте так, output services вообще что-то там есть хоть один зарегистрирован, тогда я сделаю for each, и на самом деле мне нужно, ну, не месседж, соответственно, а output services, var output service, и здесь я хочу сказать, чтобы э, он просто напечатал во все сервисы, которые у меня есть то самое сообщение, которое я здесь получу. Ну, э, почему это отдельный сервис? Потому что это его зона ответственности, он должен печатать, теоретически можно было бы его втыкнуть нет, воткнуть э, в Output Service Factory, но тогда это уже был не Factory, а какое-то сборище э, чего-то там. Ну и соответственно теперь я могу э, собственно сказать э, что у меня консоль Output Service который реализует i Output Service прокидывается ну то есть у меня теперь во все сервисы, во все провайдеры нужно прокинуть непосредственно тот самый, который я создал Uh, как он называется да, потерял uh, так, base консоли а, провайдер, который вот, output провайдер, который, в общем-то может печатать во все, то есть мне это тоже ничего не стоит сделать а, теоретически можно и эту настройку вынести в отдельную штуку печатать все или только по отдельному ну, я уже не буду углубляться в реализацию но о, давайте я а, допустим а, ну что у нас там есть output давайте проверим что это действительно работает а, вот output сервис ну, давайте вот здесь выдадим результаты не в output сервис а я вот таким вот образом поступлю я хочу сказать чтобы мне сервис провайдер get required сервис и он будет называться output provider вот ну то есть пусть так и называется провайдер и я хочу чтобы у меня как раз в этом провайдере сохранялись результаты ну как, как вариант да? давайте запустим проверим что это работает запустилось приложение мы видим я напоминаю что только результат э, попадет непосредственно А, ну да у меня сейчас все в output пишется ну давайте напишем 2323 23. сделаем э, что-то не сработало output service providing has not been registered. ну да конечно я его создать создал но я еще не зарегистрировал в контейнере и об этом мне собственно говоря показалась ошибка Я его конечно должен зарегистрировать в контейнере мы про это говорили и давайте еще раз запустим. Сейчас э, сделаем простую операцию. 54.54 54 умножить. И 24.30 мы должны увидеть, э, собственно говоря, в этом в текстовом файле. Сейчас его откроем, посмотрим. Э, так, open folder. И здесь у нас есть bin есть debug есть нет есть logs и так как мы делали append теоретически здесь сейчас должны появиться в общем-то и остальные записи так они э, не появились да не появились давайте еще раз запустим так в настройках проверим файл отлично запустим Еще раз. Еще раз. Ой. И пусть будет там умножить. Вот, 11 тысяч. Проверяем в файле. А, пустое место у меня, насколько я понял, пишется. Или я что-то здесь не сохранил. Давайте... Так, давайте проверим, почему эта штука не работает. Так, output, файл, сервис, все верно. А, ну да, тут я почему-то каким-то образом видимо стер надо будет пересмотреть видео ладно запустим еще раз поэтому пустые строки появлялись что я видимо как-то нечаянно это стер ну что же про старуху бывает порнуха я уже про это говорил давайте умножим 80 тут-тут. ту открываем консоль да вот теперь эти записи появились и соответственно в общем то как раз результат давайте покажу что мы сделали сюда результат должен вывестись во все приложения в том числе и в консоль давайте запустим еще раз что нам мешает и давайте ну 1 2 3 4 5 6 7 8 давайте 7 9 enter 9 enter разделить enter и у нас получилось вот такого вот число соответственно мы увидели результаты в консоли 1, 3, 7. и здесь как вы видите результат появился и здесь тоже но ну, надо сказать что мы же сейчас писали файл а теперь мы отсюда уберем и скажем кон соли допустим еще раз теперь у меня в консоль выводится информация о том что за число я вывожу пусть будет такое пусть будет второе такое же и говорю умножить и вот такое большое длинное число Давайте открою сразу файл. Вот оно появилось, но остальная информация не прописалась. То есть у меня вывелась информация в оба output сервиса. И, в общем-то, это, наверное, все, что я сегодня хотел показать. Так, ну что ж, друзья, на самом деле есть еще одна тема для продолжения этого калькулятора. Пожалуйста, отпишите в сообщениях, что вы по этому поводу думаете. Ну, а я думаю, что на этом нужно заканчивать. Всего доброго и пишите правильный код.